Так, привет! Привет! Сегодня у меня в гостях Ира, наконец. Добралась. Столько раз мы виделись, и вот Ира в гостях. Ну что, Ира, давай все обсуждать. Давай. Начнем с проекта 1 плюс один. Ох! У нас две новости. Хорошая и плохая. Ира рассказывает плохую. 250 участников. В большей части менялась заготовками. А работ нет. Ну, почти нет. Мы можем сказать точно, сколько. все в Инстаграме. Ну, в общем... В общем, мы грустим. Мы очень грустим. Покажи, как ты грустишь, Ира. Вот именно так. И я тоже так грущу. В общем, хорошая новость. Тоже, Ира, расскажи. Мы продолжаем работать. Да, проект продолжается, так что... Если вы получили заготовку, и вам сейчас стало стыдно вдруг, то быстренько доделывайте, присылайте нам фотографию, и Ира все опубликует. Да, обязательно. Сейчас Ира все опубликует. Я слежу. Проект «Иначе галереи». Галерея, галерея У -у -у. «Иначе». Тебе придется рассказать немножко об этом живьем. Мы а только читали письма. Да. Много рассылки. М много писем. Ну, в общем, как-то летом мы с Викой Катаевой... Мы обсуждали момент, что, ну, когда участвуем на каких-то маркетах, люди к нам подходят, смотрят, им все нравится, их все радует, но они не знают, где нас можно найти. И кто мы вообще такие, они вообще такое видят первый раз. И многие вообще в большом удивлении, что такие изделия, в принципе, бывают, и они возможны. А вас спрашивали, откуда вы их привозите? Нет, обычно мне спрашивают... Несколько раз спрашивали. Когда э, это стоял. А вы сами делаете? <связывали> вот да, это спрашиваю... Спрашивали, откуда вы везете? Вот mm. так вот спрашивали. Ну и, в общем, ну мы так переписывались, плакали, что у нас нет никаких э, офлайн-живых галерей, как в Европе. И, кроме маркета, в принципе, больше нет никаких мероприятий, где можно как-то показать себя. Маркет не считается все-таки. Ну... Но... Да, но там как-то иногда бывает более-менее. Тут, тут даже на выставке на «Мире камня» нашла хорошего человека. Хотя, казалось бы, «Мир камня». Вот. Ты там участвовала? Я за камнями ездила. А -а -а. Что? И заодно за, ну, продавала свои. Не, нет, я видела красивые изделия. Вот. А, участника для да, вот, галерии удочку закинула. А -а -а. И, в общем, мы, мы решили, что можно создать... Ну, хотя бы какое-то онлайн пространство, где собрать всех, кого только можно, именно российских авторов, чтобы mm. знакомить народ. Вот, вот э, Вопрос, возможно, не для видео. А там вот мимишечки попали. Вы, вы еще кого-то сами постите теперь или вы их они сами захотели? С... Нет, ну как бы не... мало тех, кто сам захотел. А мы собираем людей сами, ищем сами, и сами пишите. пишем, да, То обязательно. Есть они знают, что вы Конечно, мы все делаем согласие, они нам присылают информацию, если могут. Ну, исключением Германа Кабирского, который сказал, что, блин, напишите сами. А, Дилуш еще хотите? Да, ну как да, бы. Вот, еще видел. Да, ну как бы, нет, мы со всеми переписываемся обязательно. Самое, ну. А сколько там сейчас человек вот? О, я не знаю, если сейчас. Вика считает. Да мы как-то не считаем. Не, есть таблица, там можно посмотреть участников. Я как-то не помню. чек 60 может быть. Mm -hmm. Да, ну, нормально. Уже можно по две в день постить. Можно, на самом деле. нас очень много, мы очень много отобрали работ, но у нас пока сил на это не хватает. Ну, мы же все вдвоем делаем. Вика там заморачивается с визуальной составляющей, да, чтобы клиента там была шашечки, очень красивая, да, чтобы прям все было идеально. А я тексты пишу. И это прям тоже очень И тяжело. сложно. Да. Вот, мы пытаемся, чтобы все участники писали хотя бы пару слов от себя. Извините. Да. Кстати да. же, почему-то здесь лежат. Ну, если есть возможность, чтобы люди рассказывали идеи, о процессе работы простым читателям, подписчикам, им очень интересно про это читать. Вот но не всегда выходит. А подписчики-то органически растут сейчас еще? Или вы что-то делаете? Нет, мы еще ни разу ничего не делали. Подписчики прям сами по себе растут, это очень приятно. Мы вообще не ждали, что такой будет бум. Да, быстро они Мы прям вообще до сих в шоке. Вот. Ну, понятно, что там на концептуальные какие-то работы спроса меньше, чем на такие явно прям вот какие-то. Ну, более ювелирные, и там цветочки, и все такое. Вот. А на более концептуальные. Есть вопросики. Да. Но вот тут недавно была такая реакция на кольцо Валерия Середина. Вау, там, что там невероятная такая прям. А что за кольцо-то? А, там из титановой трубки такая а -а -а. желтая а -а -а. такая. А -а -а. кольцо такое. Я подложу картиночку. Да, геометрич... геометрическое. А что там за реакция была? но он собрал столько лайков. Неожиданно для такого типа работ мы очень удивились. может быть, после Нового года просто все резко вышли в Инстаграм. Все проснулись. Да. Ну, в общем, ну вот, что еще про иначе рассказать. Кто к нам сам просится, но чаще всего... Вы не берете? Ну, информация всем. Ну, в общем, можно вам писать, предлагать. Да, конечно, конечно, конечно. Ну, у нас есть там некоторые требования по фотографиям. Естественно, чтобы там хотя бы был крупный... План, чтобы было изделие видно ну, понятно. Ну смотри, ну главнее же все равно, какое изделие. Если изделие будет хорошее, то с фотографиями уже как-то разберетесь. Там попросите перефотографировать, еще что-то. А что вот не все работы переснять можно, потому что у многих их наличия нет. И вот там есть участники, у ну, которых есть крутые сделает. работы, и вот нет возможности переснять. Mm -hmm. А фотографии там плохие бывают. ну Прям плохие, на коленке. Даже хуже, и чем у меня. Плохие фотографии Ну, в общем, да. Вот, что-то еще хотела по иначе сказать, что еще хотела сказать, не помню, что хотела сказать. А, вот самое, наверное, большое было открытие, это то, что мы находим участников где-то на периферии, там у нас участники есть из Ярославля, там из Тулы, по-моему, ну не только Москва и Питер, mm -hmm. это прям очень круто. Прям, да, то есть еще круто. у нас есть города? Да, это, что а, эти это люди это там рад, делают, я радует. не знаю. Ну, в общем, ну, да. Люди работают. Я Прям... родился, там он пригодился. Здорово, да. Так, переходим к тебе. Ура! Наконец-то сколько можно в грудок хотите? Откуда ты приехала к уже приехала? Да. Я приехала с Урала, с деревни. Ты что, с Урала? Да, с Урала. Со среднего Урала с деревни, которая находится почти ровно посередине между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Угу. Вот, прям с деревни, с деревни совсем, прям с глухой деревни. И там вы всеми семействами живете до сих пор? Ваш? Да, мама, там у меня мама, мама. брат живет, да. А, и что делают Здесь? Работают. Мама у меня учитель, завощь. Да. Брат у меня... А учитель? Майор полиции. Ого! Так сейчас все напрягаются, всегда такой, майор полиции. Да. Мама чего? Мама учитель истории, общество, знания, угу. да, и зауч, да. А ты ювелир. А я, да, ювелир. да так. ювелир, говорю, в семье. А, а, а ты ювелир училась прямо там, в, в Тагиле? Нет, ну да, но… Решила учиться? Да, я там прошла курс, у нас там есть очень хороший колледж, Ювелирный Сейчас колледж? нет, это колледж декоративно-прикладного искусства. Сейчас он филиал Строгановки. А, да. Он очень классный. Там одно время хотели закрываться, потому что не набирает просто людей. Но там типа роспись по металлу и ювелирное дело, там какие-то роспись и по дереву. Сколько? Ну, по времени Ну у меня курсы были семь месяцев, три раза в неделю. А ты жила в деревне и ездила в Тагиле? я в Тагиле, в Тагиле? В Тагиле Я там работала и училась. Работала в ломбарде. Кем? Менеджером, приемщиком Это была самая ужасная моя работа. Да? Ну, это очень грустно. расскажи скажи, какую-нибудь жесть. Ну, так как это Нижний Тагил, ни для кого не секрет, что у нас там много людей, отсидевших сроки в местах заключения. Воруют, зубы. Нет, они просто приходят, там же паспорт предъявляют. Ты смотришь, что паспорт выдан в городе, и в деле в городе, и в деле... Колония. Ты знаешь, так. что человек этот явно там сидел, паспорт не по возрасту выдан, <laughs> в общем. Ну, там много таких. В смысле, не по возрасту? А, ну, а он там как-то меняют, видимо, я не знаю. Может, не было паспорта, может, выдали. Ну, не по возрасту И выдали. что хочет? Сдают. Что, украли, то есть дали? Ну, а, ну, неизвестно же, украл, не украл. Ну, несколько раз милиция приходила, изымали какие-то краденные вещи, да. Mm -hmm. Цыгане были, цыган нас. В ломбарде, да. Но, Тебе приходила милиция? Да, иногда приходила, да, я еще помню милиция, неважно, ну неважно, то. да, они изымали какие-то вещи, которые приходили по уголовным делам, а, приходили страшно. явно бывшие заключенные. Полиция, не, не страшно, как у а здесь. Ну вот, как я рассказала, там это уже догадками какими-то. Понимаешь, что Косыми человек сидел, да, отбывал срок. Цыгане приходили целым табором всегда, и это очень забавно. У них, как правило, только одна женщина умела писать. И, видимо, только у нее был паспорт. Видимо, только до сих пор так и умеет отдать. И они сюда приходили там целой толпой с детьми и с этой женщиной на нее все оформляли. Но золота у них всегда было много. Много? А что им дали? Ну там такие советские всякие печатки, здоровые, с камнями. А они их потом покупали обратно? Да, бывало. То есть у них просто заканчивались денежки, и они приходились за денежками? Угу. Ну, в общем, да, всякое было. Но иногда бывало А сдавали ли какую-нибудь дикую невероятную красоту, да, от конечно. которой ты офигевала? конечно. нет. Никогда. Никогда. То есть это не стимулировало твою ювелирную фантазию? Нет, разве что наоборот. От обратного. Ну, вообще очень грустная работа. Хорошо, расскажи про... А вот эти курсы, сколько это длилось, что там делали? Семь месяцев э, были курсы, три раза в неделю, два дня теория и один день практика выходной, целый день, восемь часов. Два дня теория, 1... один день, мало, ну и что? Ну, для курсов это, по-моему, нормально, uh -huh. это, типа экспресс такой. И что вы делаете? какое первое задание было? Выпиловка. Сразу лобзик? Да, сразу лобзик. Uh -huh. Потом к этой выпиловке прибавили ушко, делали подвеску. — То есть вы не пилили галерейки? — Нет, до камней, а нет, ну, слышала об этом. — Мы в училище пилили такие расчесочки, я теперь все время боюсь, смотрю, mm -hmm. расчесочки такие. я не понимаю, что это такое, а потом доходилось, что это просто кропана в прокате в таком mm -hmm. выпиливались. — Камни мы крепили, но это так, я очень плохо закрепила, потому что, во-первых, латунь крепили, тяжело, а во-вторых, ну, это как бы... Чисто ознакомительно было, чтобы вообще понять, что это такое. Uh -huh. Я там, этими, господи, как его штихелем, там изрыла все просто. Ты протыкала Мирок. руки? Да, я проткнула себе руку. Да. Uh -huh. Потом мне там дяденька БФ клеем заклеивал палец. Uh -huh. <laughs> вот. А на теории у нас было материаловедение и композиция. На композиции мы даже отмывки делали, акварели. Вот прям вот тру отмывки uh -huh. там. 10 слоев, только тон набираешь. Так, и вот ты 7 месяцев отучилась. Угу. Что то делала на финальную работу? О, господи, что вспомнить-то. У меня был какой-то подвес, там паутинка, листики, камушки. Пучок я Пучок не помню. Был? Нет, пучка не было. Ну, у меня тогда как бы... Очень смешно, когда Галина Николаевна преподавала в училище, угу. она приходила, говорит, так рисуем, что-то природу, что ли, какую-то рисуем, так э, отворачивается поворачивается всех пауки нарисованы с паутинами. Так, так, так паутины и пауки нельзя. Всем, всем нельзя. Что-то другое. По-моему, да Ну, в общем, не помню, я даже где-то работа Может, ее забрали. на это что, торопилась? Ну, в общем, не суть. Это ты после школы училась там? Нет, это я... Питер уже съездила. Два года, года пожила, вернулась обратно. и Там отчилось год. Потом вернулась обратно в Питер. Так, и вот вернулась в Питер. Что с тобой произошло? Я вернулась в Питер. А, погоди, минуточку, на Питер 72. Как ты вообще решил стать ивильником, вот вопрос? Интересный. Я ждала его. Это очень... Ну, у меня как бы не было никогда вообще никаких поползновений в эту сторону. Рисовать я любила, но возможности у нас там не было, особо в деревне. Я очень печалилась, когда у нас уроки из ЗО закончились в школе, потому что больше возможностей рисовать не было никакой. Вот. Но а я приехала в Питер, и mm -hmm. у меня были прикольные соседи, буддисты. Вот. В Питер ты что приехала? А ничего жить приехала. Просто все бросила и приехала? Ну, почти, да, там. У меня у мамы здесь однокусница жила, и мама mm -hmm. меня выгнала, в общем, покорять большие годы. попробуй, да? <laughs> ну да. Так. Но, вот, были клевые соседи, и они как-то уехали на полгода в Непал, и просили меня пожить в их комнате. А вот у девочки была коробка, где были всякие штуки для рукоделия. Вот там, глина, краски, проволока, кусачки, там, она такая, типа, вот, коробка, делай, что хочешь. Mm -hmm. Да, а вот поделки я любила делать всегда, из того, что есть под руками. Uh -huh. Ну, меня там и накрыло, пока их не было полгода. Я делала просто все, что можно было. Всякую фигню. И как же ты потом, и что. А, ну и вот как-то пошло, вот сережечки бы, вот я там их деревянные бусинки там, на проволоку надевала, красила Ашли. Потом посмотреть. Красила гуашу, покрывала лаком до дерева. В общем, все, что я могла, делала. Uh -huh. вот. А потом как-то мысли пошли, а что было бы, не точнее, что было бы, а что бы я хотела сделать в металле, если бы я могла. То есть в юлирке у меня были очень смутные вообще представления о процессе, uh -huh. и обо всем. И я просто, ну, рисовала, рисовала. Потом решила поискать школу, где можно учиться именно, ну, в формате не. Учебного, высшего учебного заведения, mm -hmm. а какие-то типа курсы. А ты после школы заканчивала какую нибудь mm -hmm. Да, я заканчивала. А что ты заканчивала после школы? я специалист по туристским услугам. Я закончила шарашку нашу, тангельскую. Очень такое, это типа как дизайнер. Ну, такое вот общее какое-то образование в сфере туризма. Я поработала в специальности, в Питере в гостинице работала два года. Какой? Да маленькой. Хорошо. Вот. А, ну вот нашла я школу и нашла шум, который на Ваське. Посмотрела, сколько стоит, поняла, что тогда мне было это просто неподъемно вообще. И, чтобы мне это произошло, я уехала домой. В общем, я устала от Питера, уехала домой на год и там нашла вот эти курсы. Ну вот там было намного дешевле. А ломбард случайно получился, или ты подумала, что это хорошо? Да, да нет, дополнить. просто хозяин его учился со мной на курсах. А, то есть ты пришла на курсы и познакомилась с ломбардом? Да, и вот им нужен был работник, он меня взял, очень хороший дядька, один из моих лучших начальников, который У -у -у. прям… Привет передавай, вдруг он увидит. Да, Олег Валерьевич. Увидит? Привет, Пошлёшь не вы? знаю. Ну, потому что, там, из Ири надо пораньше уйти, потому что на учебу то пожалуйста. Вместе, вместе уходили, да? Не, не вместе, потому что он где-то все время ездил. Но это прям было классно. Вот. В Питере я примерно так же на работу устроилась, которая поработала 7 лет. Это сосунка? Да. Вот. С вместе учились в образе и форме. Так что она тоже на работу привела. Так, так, так. Где то училась, мы разобрались. Угу. А как вот ты все таки решила стать ювелиром, мы поняли. Где ты училась, мы поняли. А что-то, какой-то вопрос я перещёлкну. Ладно, подумаешь. Тут у меня вопрос с золотом написан. Вот любопытно. Когда я учился ювелиром, как бы латунь до да латунь, латунь до да латунь, там ну где-то там серебро попилишь, и золото все какое-то представлялось, какой-то магическим. И вот на производстве он досталось, когда угу. какое-то странное чувство было. У тебя было что-то такое к золоту? Ну, когда я работала в ломбарде, допустим, угу. я видела много золота, которое вот это вот 585, наши розовые это золото страшное. Угу. И советское золото, 375, красная такая, проба. Ну, это вообще не воспринимаешь, как какой-то драгоценный материал, есть, я не знаю. – прошло части, она Ну, такое же все штампованное. <связывается> такое угу. вот, такое б. Угу. Но, нет, я… У меня было какое-то представление о том, что, наверное, может быть, потому что не помню, как вообще к этому пришла, но я сразу была ориентирована именно на контемпори, то есть на современную велирку. Я а ему... как это так ушло? А, я не помню. Ну, то есть когда я начала еще делать самые первые эскизы, это были какие-то геометричные формы, это было что-то вот такое совсем странное. Когда я, ну, я очень много строила в интернете украшений, и там было много золота, потому ну, что в ну, mm -hmm. Европе много работают золотом, именно вот современные авторские украшения делают. Я видела много красивых так. украшений из золота. Да, из золота, из драгоценными камнями. И поэтому это как бы вот у меня были... Ну, поделилась прям вот сразу в голове, что вот есть красивое золото. А есть вот такое. А есть вот шерпотребчики золота. Угу, да. И это как бы вот... Поэтому не было у меня прям отвращения. Но, конечно, когда мы учились, у нас была, была латуни-медь. И даже серебро нам приносил под большим секретом преподаватель, потому что нельзя сейчас да, нельзя, что ты выдавишь? Что а как же ты попала в образы и форму? Вот. Это а... любопытный вопрос. Где мы с тобой познакомились? Да. Как Вообще, начну помню, с того, значки из пивных пробок у тебя были на рюкзачке. Да. Начну с того, что я когда вот вдохновлялась там искала много всего в интернете, я нашла твои эскизы. Как это трогательно. Да. Прямо эскизы нашла. Да, там у тебя были линейные такие вот. на Наплитеры они набили. Да, да, да, да. Меня прям просто так... А, какая крутая штука! Боже мой, как офигеть! Это вообще. на просто... не подстроена, что еще, блядь. Нет, это, это, прям, это было очень круто. Причем так. они такие вот одни до сих пор даже где-то у меня, наверное, на Пинтересте лежат. Это было круто. Я, но я все равно как бы не знала, что там кто-то там откуда-то вот с образа mm -hmm. и формы. А образы и формы я опять-таки нашла через шум, потому что у них там были ссылки, и ссылки на конкурсы, и вот там были старые еще какие-то фотки с образы и формы, с какого-то конкурса. И так я вышла на них. Я позвонила Саше Веселовой из Тагила. Привет, Саша. Саша, посмотри, Саша, привет. И сказала, что это было лето, я только закончила свои курсы. И сказала, что вот я приеду там, тролливали Саша такая, неужели прямо из Нижнего Тагила приедете? Я сказала, да, приеду. Ну, в общем так я приехала, вот и все, пошла учиться в образы формы. Да страшно прямо, было невозможно. Страшно, да? Ну, я рисовать никогда не рисовала, но, по сути, не умела рисовать, и мне было прям очень страшно, и вот как это. Ты приехала в Петербург, пошла в образы формы? Нет, там, когда вот был первый день, по-моему, мы, ну, типа собеседование, там, что такое было. Я ну, с Галиной Николаевной разговаривала. Встреча. Да, она там спрашивала, там, откуда вы, че, как, зачем где учились, что умеете. Угу. Вот. Ну, а потом, как начался учебный год, и я пришла учиться. А работу как нашла? А, ну, вот, собственно, на первом курсе мы были с Таней Хромосеевой, и Таня Хромосеева взяла меня на работу. Все совпало прям. Вот так. Там я отработала 7 лет с перерывом. 7 лет-то много. Очень много. Прям, ух. Так, тут у меня вопрос. Как менялось твое представление о том, что такое красиво? Оно же менялось как-то. Да, конечно. Сомненно. А красиво есть, что? Ну, это украшение, допустим. Mm. То есть вот когда ты пошла в Тагиле учиться и потом когда ну, ты это образ просто... форму прошла. Да, по сути, не, не, мне кажется, не очень сильно изменилось, просто удачи, потому что у меня уже... Точ, точнее стало представление. А, вопрос, зачем нужны украшения? Вот вот. Это смотря кому. Кто-то их носит, кто-то их коллекционирует. Кто-то их просто делает. А вот, да, я делаю. <с 35> ну, у меня очень мало украшений самой, я их сейчас вообще перестала почти носить. Нет, только рюкзаки в рюкзаке носишь? неудачные какие-то работы я себе оставляю, да, такой в рюкзаке. И... Ну вот мне, наверное, как у тебя примерно, позиция, потому что я их сделала и вот и вот все. Хорошо, так. Ну я вот тоже всем спрашивал уже, а как ты думаешь, что они поменяются через сто лет там материалы, материалы? Ну материалы, понятно, поменяются. Наверное, вот внедрять в них какие-нибудь чипы. Плеер на пальце. Я тут смотрел видосик. Телепорт. Вчера буквально. Там 100 что-то каких-то, или там какие-то покупки с Алиэкспресс. И в общем, гладут на шею какую-то полиэтиленовую непонятно что. В ухо впихивают маленькую металлическую таблеточку. И она индукционно как-то вибрирует эта таблеточка и у тебя в микрофон прям ой не микрофон а динамик прямо на перепонке где находится ну вот технологии уже дошли до какого-то безумия да не знаю очень мне кажется очень сложно предсказать что будет через сто лет прям совсем сложно да непонятно ну вдруг у тебя ты что-нибудь прочитал у тебя есть понимание а мы тут заодно узнали хорошо про технологии у меня вопрос какой-то тут странно сформулированный. Следишь ли ты за технологиями? Ну вот там все эти покрытия сейчас появляются, не веселые. <связывая> <связывая> ну, нет, как следишь? То есть у меня есть какая-то задача, и вот я смотрю, как я могу ее сделать, чем я могу ее сделать, и что существует для того, чтобы ее можно было сделать. Допустим, у меня были Кольца, которые очень хотела ставить медными, угу. но и так, чтобы они не окислялись. И чтобы руки не и, Да, и чтобы не пухали еще. Некоторые и бывают. Пухают, да. И я нашла только в Костроме Света Субботины, ну, там рядом угу. с ней. А, покрытие есть нанокерамика. Угу. Да, но ну, она есть ну, бесцветная, есть цветная. И вот бесцветная, бесцветная она есть матовая и глянцевая. То есть, можно покрыть там слой. По сути, это та же гальваника. Только угу. вот какое-то керамическое покрытие. Ни в Тагиле, ой, в Тагиле, господи, да. В Тагиле нет. Ни в Питере, ни в Москве нет. Следишь, да, там? Вот, это прям вот. То есть оно есть, но далеко и непонятно на как. На такие есть стенд, который продает это вот оборудование. Так вот он-то и делает, что оборудование продает. Надо будет на выставке к ним подойти и спросить, кто а -а -а. у них купил в Питере. В Юмо продается вот сами эти лаки эти катафорезные которые mm -hmm. а где это можно сделать Вот так что прийти покрыть Надо и уйти я думал кто, кто их покупает ну наверное производственные какие-то... ну в общем вот есть какие-то вещи а так в основном у меня все такое по старинке у меня из новых материалов только пластик наверное и все думаешь ну относительно новый ну да относительно лет сколько 70 мы? Да, нет. Первый пластику по-моему, еще был в конце, наверное, девятнадцатого Так, хорошо. Вот расскажи теперь, как ты работаешь. Есть ли у тебя эскиз, идея, где берешь идею? А, и, делаешь? И, а, идея... У меня процесс делится, наверное, на две части. Есть эскизы, они отдельно, как правило. Есть работа, которая... Ну, идея возникает в процессе, сами по себе. И я их даже часто не зарисовываю, просто в голове держу примерно. Угу. Потому что очень часто в самом процессе работы что-то еще меняется. Угу. Вот. А есть эскизы, эскизы, которые я просто так рисуют. Ну, как просто графика. Кстати, про графику. Да. Закончилась у тебя там история про тысячи колец или тысячи. Да, вот их принесла. Тысяча колец была. Тысячи колец? Да, я даже тысяча сто, наверное, сделала. Так, так, так. Здесь часть. Ну сейчас мы под, да, посмотрим, тогда мы попозже запишем. Угу. Так. Было прикольно. Не хочешь продолжить там тысячи Серег? Не, Сергей у меня как-то не идет процес. Нет, я все пока надо. Я же хочу просто рисовать, пока даже на это времени нет. Просто рисовать с натурой. Неожиданно. Ну да. Значит, что у тебя в итоге? Эскизы отдельно, кольца отдельно. Нет, у меня есть рабочие эскизы, которые такие прям вот каляки-маляки, mm -hmm. почерпушки, чтобы зафиксировать просто идею. Но я даже, бывает, на них не смотрю, чаще всего на них не смотрю в процессе работы, потому что идея у меня в голове. А вот э, известно, что тебе довелось поработать, даже не поработать с, а поработать на одного известного художника. Может, не будем называть кого. Называть. Да. Угу. Ну, не знаю. Я даже не, не знаю. Сейчас ну, давай не будем называть. Угу. Какая разница. И вот какие там твои были задачи? С тебе поступали уже готовые проекты? лично или... я не общалась. Ты Смешно. картины просто по картины общалась с руководством, угу. только самое высшее. Я, да, я работала по его картинам. И там, в общем, непонятны были задачи. Либо брать... Какую-то работу его трансформировать в украшения. Ну, то есть брать элемент, допустим, какой-то с сам работать. не рисовал украшения? Нет, никогда. Он только утверждал их. Очень, а -а -а. очень сложно и капризно утверждал. А -а -а. Вот. Непонятно. Либо надо было брать прям в лоб какой-то элемент и просто его переносить в металл. В общем, это за... Три или четыре месяца работы, так и не поняла вообще, что надо делать. Что происходило? Я нарисовала очень много эскизов в фотошопе и от руки. В общем, так я не поняла, что меня не хотят. Поэтому, собственно, я ушла туда, Потому что устала работать в стол. Вот. Не, ну вообще, зато я этого художника другими глазами взглянула. По-хорошему, да. Хорошему, хорошему, да. Но ну, не, не на него лично, а на его работы. Ну, это тоже мне сложный -то вопрос. Ну, давай. Оставлю, Почему? наверное, его. Не, не сформулирую. Как вообще должна встроиться работа художника и ювелира, и, и ювелира художника, и ювелира художника, и ювелира, который делает? Есть ли такая вообще работа? Понимаешь, что я спрашиваю? Ну, вот примерно, да, наверное Но если как вот была ситуация Хорошо, а то я-то не очень Ну, тут, получается, есть Вот как у нас был художник и дизайнер То есть мы не были художниками Мы были как бы дизайнерами А есть дизайнер и ювелир Наверное, вот там, да? Дизайнер и ювелир? Который на производстве работает Такая... Путаница как с, терми с терминами. Ну, потому что на производствах, как правило, нет художников, там дизайнеры работают. Ну, ну в наших да, производствах. Да, да. А, у нас был художник, Таня Хромасеева, но вот там, в общем, у нас было так, построено так, что свободы не было никакой. Угу. И, в общем, шаг права, шаг влево всегда обсуждался с существующим руководством. Потому что ну, они там. У них было свое видение, когда нужно есть Художник там быть... не был диктатором. Нет, всего. нет. Вот, вот тот художник, на которого мы, с которым мы работали, он был диктатором всего абсолютно. Ну, правда, руководство все равно просчитывало стоимость хотя бы, чтобы там... Во что они вписывались? Да. А, но вот э, этот товарищ, он был очень капризный в плане там, цвета, формы, линия туда, линия сюда, в общем. А его в процессе одобрения даже ему не эскизы показывали, а приносили, приносили модели. Иначе бы это был вообще бесконечный процесс. Модели уже закончены... медали. Да, в металле, с эмальями, там уже с камнями, совсем уже. Вот образец. И он мог зарубить все, потом принесут он еще раз. В общем, ну, и, как, некоторые он пропускал, некоторые нет. Но, в общем, это было очень тяжело. но а, вот Что мне не понравилось, то, что у меня не было связи с ним. И я узнавала, что он хочет через десятые просто какие-то там... Испорченный телефон. Да, и, а вот почему-то никто не понимал, что хорошо бы нам как-то вот поговорить, чтобы было понятно, чего он хочет на самом деле. Что там, все Нажми. Да. Сколько он там? Ну ладно, 5 минут. Вот. А... Сейчас там, наверное, было 16 минут, 10 минут. Сейчас пять минут, наверное, будет только будет начеку. — чеку. <свят> а дизайнер-ювелир? На производство, по-моему, вообще нет такой связи. Я не, не слышала такой. — Ну вот, где я работал везде, угу. там диктат идет от коммерческого отдела. Коммерческий отдел говорит, что продавать угу. и что дизайнер будет делать. Угу. То есть, как таковый да. художник там… — Нет, я говорю, что художников… Нет, есть художники, вот как я работала у, Юли, у Люды Сомовой, допустим. Угу. Ну, то есть у них своя маленькая семейная мастерская, вот она там художник, да, потому что ей заказ, и она на свой уже взгляд, на свой вкус, она рисует эскиз, и она уже просчитывает материалы, стоимость и так далее. Угу. То есть, как бы, исходя, исходя из идей, а не наоборот. Ну, в общем, какая-то грусть есть, что нету. Да, причем все говорят, что нужны дизайнеры, нужны художники, но при этом ты придешь работать, а тебе не дадут работать, поэтому как бы смысла никакого нет. Так, пошли легкий вопрос. Любимый ювелир. точка Любимый художник. ну Ты же понимаешь, что невозможно на это ответить. Ну первый, кто приходит в голову. Сейчас скажу, забываю, забыла имя. Терри Толбанин, финская художница. Ювелир? Да. Она еще преподает в Хельсинки, в университете. Вот а я... я знаю ее. Возможно, по работам ты ее знаешь. Ну, так по что-то. ну вот я просто имя запомнила. Брук угу. Марк Марксонсон еще есть. какой ты молодец. Да. Есть. Габи Уэйт есть. Уэйт, она делает ложки всякие классные ложки. Ложки. Да. Надо посмотреть. А еще ну есть еще работы которые драгоценны но они в современном дизайне но там очень сложно именами меню сааб есть сабба есть такой художник это его псевдоним тофин в нью-йорке из тех что могу вспомнить не перепутались бумажки это должно было быть перед той как у тебя работается самой, когда ты ушла отовсюду? Отлично, но очень лениво. Лениво, да, лениво. как ты с этим борешься? Ой, тяжело борюсь. Ну вот, а... у меня раньше была мастерская, ты знаешь, на... Mm -hmm. на треугольнике. На треугольнике. Я туда ездила каждый день, я могла в субботу, в воскресенье, приехать к восьми утра. Сейчас у меня мастерская прям под окнами. Uh -huh. И я там могу неделю туда не ходить. Но вообще очень хорошо. Прям я довольна и счастлива, что я ушла, работаю на себя. Прям очень круто. Ну, угу. дома могу московки делать, чем сейчас занимаюсь часто. Это прям хорошо. Ну, самая большая сложность, значит, это вот самая мотивация. Да, ну и вот есть такие моменты, которые немножко не нравятся, типа фотографирование, написание постов в Инстаграм. Поездка куда-нибудь, зачем-нибудь. Хотя я люблю, конечно, покупать инструменты всякие. Ну, но... было бы, покупалки были бы. Да, время, просто жалко очень время, которое на все это уходит. <сёк> ну, mm -hmm. вот. Тем... Так, а есть ли что-то, что ты хотела сказать, а мы, а мы это не сказали? А я тебя спросила. <сёк> не знаю. Вдруг ты хочешь чем-то похвастаться? Уходите все с работы, что я хочу сказать. Тише, тише, сейчас ты замотивируешь людей уйти отсюда, а потом что они будут делать, если они не знают, что делать. Не сделать. Ну что ж, тогда сейчас будем смотреть эскизы и работы. Да, давай. И заочно прощаемся. Или просто прощаемся. Я не знаю, как я там смонтирую все Ну ладно, тогда всем пока. Очень грустно. Всем пока. А, а надо, чтобы на тебя подписывались в Инстаграм. Хотя те, кто смотрит они да, уже никогда да. на тебя подписаны. Тысячу да. раз. Это так с Инстаграмом очень странно, как-то все работает. Количество так, все. подписчиков и на что не влияет, оказывается. Пока-пока. Итак, Ира, покажи нам один плюс один, что у тебя. Так, тут а, две Первых. Точнее, одни из первых работ наши с тобой. Которые мы только задумали, когда. Да, когда мы еще вот только начали-начали под нас пластиком. А и дальше уже пошло с другими авторами. Это Карлина Талбанин. Угу. Со мной. Карлина. Сейчас живет в Финляндии. Алиса Лицус. Уже камушек стоит. Так, ну ты тоже с тобой. Угу. Красиво. Да. Бусинки привязаны. Кстати, видно всегда, когда работы делались одновременно. Я бы не понял. Ну, потому что были навязаны. Так, это тоже с тобой. Тут я очень долго потела над этим кольцом. пытаясь закрепить карфор. минуту за четыре сделал. Так, это с цаганой. Деревяшка. Цаганину. Какой-то кристалл. Деревянный кристалл. Да. Это с Катей корж. Пластик наверху. Ой, мои королевы, которых у меня сейчас много. И Fly Home подвеска mm -hmm. жемчугом. Я бы даже сказала, с жемчугами. Да, тут я тоже немножко психанула. Накрыла тебя жемчугом что-то. Да. Так, а вот зеленая что? А Вот это мои работы. Это одна из самых первых. Серебро, горячая эмаль. Только-только. Uh -huh. Одна из первых даже воски, по-моему, работы. Ничего себе. Да. Эти практически, да? Ну да, ей лет <Ladenfeit> пять уже, наверное. Эту брошку делала к яхтенной выставке. Там делали целую серию украшений. Все провалилось. Потом все провалилось. Ну как, украшения остались. да. Тоже одно из первых. Медь серебряная с пластиком, пластик там такой как огурчик. Mm -hmm. Это заготовка медная делалась давно, а закрепила я ее год на два назад, наверное. Троила медь тоже, экспериментировала. Mm -hmm. Полезно для здоровья хрупца. Да, у нас тогда еще вытяжки не было. Сейчас мне даже в своей мастерской вытяжка есть слабенькая, но вот. Что еще? А, ну, это вот моя любовь. Пластик, оргстекло. Uh -huh. а, натуральная патина на латуне очень красиво легла. Такими разводными золотом. Как будто бы. М -м -м, ну, это тоже пластик, пластик, пластик. Жемчуг, который у меня тоже перически. <ama>. <свят> это вдохновленная эпоха, ренессанса прям, видно. А еще похоже на шарлотку. На пирог похож. Да, да, да. А эти работы одни из первых, которые... С пирамикой. Да. Я очень хотела поработать с другими художниками. И То это есть к... это зачатки один плюс 1? Да. Это керамические заготовки мне дала девушка, художник-керамист из Великого Новгорода. Вот. Mm -hmm. Я с ними сделала несколько брошей и серьги еще там были. Такие, немедные медные, с серебренья. Да, у меня там, в основном, одно время у меня были цветочки, лепесточки, сейчас у меня королевы. А не осталось у тебя с образа формы, то, что ты из монет когда сделала цветы? Остались, я буквально вот недавно их забрала, Магазин там один закрылся, и в общем я их сейчас буду переделывать. Новые делать будешь здесь? Нет, это я цветы, цветы оставлю, а переделаю к ним так, а основание. Тут вот, окружево. А это последняя моя работа. Прям вчера ее наделала. Угу. Вот шинка из оргстекла, стекла. Ан -э -э Антиаллергенный вариант. Гипоаллергенный вариант. И серебряное кружево, которое очень интересно. Я его очень долго напоевала в воске, накапывала, капельку за капелькой набирала. А, собственно, вдохновила меня Саша Трауба. Надо же. Да. Какой сюрприз. Саша, привет. Вот, собственно, все. Так, запись включил. Угу. Так, а что, у тебя какие-то зефиринки? Это, это не зефиринки, это а, шуты. Угу. Это подразумевалось, что это текстильная подушка, мягкая набита чем-нибудь на металлическом основании. Это подушка, кольцо антистресс. Ты можешь с таким хустящим дополнителем. Да? Угу. Чебок -чебок. Это, собственно, эскизы все из тысячи колец. Ой, там у тебя со всех сторон. Да. Как это показывать-то? Ладно, будем только одну показывать сторону. Ну... Рассказывай только про эту. Угу. А это воротки эскизы которая либо рисовала, ну иногда бывает. А что смотрел наше веселое интервью с Юлей Гоголь до конца. До конца нет, не смогла. Ты не дожила там до истории про фри drawing? Нет. А. Что история? Там Юля занималась свободным рисованием, просто все в подряд. Mm. Ну, в общем, вот. Угу. Тут моя любимая фактура с дырочками, угу. а, бывает, когда идей мало, ну, не мало, а их нет, допустим, ничего в голову не приходит, очень хорошо левой рукой рисовать, вот всякие красивые фогу получаются. Может, вот так? Или нет? Нет, надо тут что-то так не все идеально было. Ты хочешь что показать? Та блестит, общем блестит, так не блестит, вот так. Так, а тут что? Ну вот это продолжение только уже более ровное с камушками якобы. Mm -hmm. Вот я планирую что подобное сейчас сделать на эту тему. Это мондемс надо. Настоящий мандемс использовать. Ну а вдруг там водичка и все. Побежит. <laughs> так, а тут кто? А тут то же самое, только с деревом. -то тут тут надо. Или эти? Монпансия. Ну, допустим, да. Так, какие-то строгие пошли. Строгие вот эти? Да. Ну, это такое, не очень удачный, мне очень нравится. А там кто? А там Наг опалы. Нагни. Нагни, нагни. нагни опалы. Угу. Опалы, золото. Вот видишь, как, Всё, как надо. золото, да. Вообще хорошо было бы как-нибудь поработать с золотом. Купи опальчиков, пальчиков, чудо. А пальчиков, я думаю, купить синтетические палы. Они слишком красивые для работы. Не знаю. Как мне монтировать потом так делать? Даже кольца, их можно со всех сторон. Ну, подразумевается, что этих вниз сверх, да, конечно. Ну, композиция тут с ней плохо везде. Да хочу, нормально, ты размещала по сетке. Да, я так всегда делаю. Сетка это всегда спасает. А закладочки у тебя что это значит? А закладочки это я хотела что-то, либо отрисовывать как надо, либо делать материалы, я уже не помню, если честно. Вот наклеила закладочка. Нет у тебя практики продавать по эскизам работы? Нет, я их дарю. Не-не, а -не, что вот ты показываешь эскиз, а нет. отец выбирают. вот такой нам сделать. Нет, а я делаешь. вообще так не работаю в принципе. Ну это как, то есть как бы я это кольцо уже придумала, мне уже неинтересно с ним работать. Вот. Это как повторять работу на заказ, примерно то же самое. Скучно. Вот. А там этот видно? Нет? Видно. Хорошо. Это смешные такие. Какашечки. Какашечки монотипии. Что коричневая краска только осталась? Я его только коричневый, окрел, очень много. Да, и вот я развлекалась. Будем думать, что это дерево. Mm -hmm, хорошо. А можно их вырезать, они а так себе. Ну, mm -hmm. карандашики. Так, тут у нас... страничку похитил. Да. Очень красиво пошло на интограм? Нет, это я просто что-то решила. Аля ля натюрель сделать. Акварелькой там все такое. Ну, видишь, много мне не хватило. тут на книгу колец хватит. колец. Да, тут их очень много. Это, собственно, коллажики сейчас пойдут. Тоже такое все. Из чего резло-то? Что, попало? А у меня были какие-то распечатки. Картинок. Да. Это журнальная страница. Ну да, так еще попала какая-нибудь красивая фактурка и все. Хоть Золотишка. Золотинка, да. Возможно, мы не сможем досмотреть всю книгу. Да, я думаю, что нужно. Можно... какие-то постелька. Пастель, Шахматы какие-то угу. Думаю, что можно просто так устать какие-то коляки-маляки Даже не знаю, может про какие-то просто рассказать Не знаю про Что-то интересное, то есть Что-то интересное, что-то мне уже... Выбирали, лишь не пустые Нет, меня ездила в Постоянная покупательница, она мне просто Пачку забрала Тебе? Угу. Я Ну вот, золото, дерево опало. Золото. Сис Возможно, сисечки золото. Сисечки какие-то. Это актинья. Сисечки. Ну, тогда мне было много с опалами. Все примерно в одно время рисовалась в отпуске. На Байкале. На каких-то лилипутах рисовала. Да, маленький вокруг был. Вот эти хорошие. Вот эти. А это вот тот самый заварник. У Вики, mm -hmm. помнишь? да. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. <laughs> он меня так ух. Запило. Uh -huh. О, это вот какие-то прям первые пошли зарисовки. Я еще. Нет, я это -то уже... все в вот тоже. Вот это вот то, что я рисовала в Тагиле что рисовал в Тагиле, ну, участие на курсах. Да, это мне вот... нравится. Как бы ты это сделал? Что это такое? А вот сейчас я вот делаю примерно то же самое. <свят> Накапываю воск. Да, а с этой штукой я хотела сделать с одной подружки. Я шла в мастерскую в Тагиле, написать, что там нужно строить 3D ехать в Екатеринбург. <свят> Съездить бы что? А зачем? Нет, нет. Это яхти, наверное. Так, узнаю монеты. Ну, это после монеты уже рисовалось, ну да. Вот тоже, да, Гелли рисовала, да. Угу. Тоже всякие деревянные штуки. Дерево, кады. Ох, ох, мне кажется, там что уже что-то такое, Все то нет. Всё-таки Вроде много, а вроде, О, вот знаешь, Ну как? Сейчас. Отмылочка. Это да что это? Это я рисовала для Люды Сомовой. Как строго у Люды был, да? Вот это, это... Нет, это надо было так подать. Но это не для нее, а для заказчика. Mm. И вот это тоже. Но это вот потом пошло в работу, а это не пошло. Это я прям сидела, кларелькой, гуашкой. А это я делала для конкурса этого какого-то странного. Ты mm -hmm. мне, мне прислала. Yeah, yeah, yeah, yeah. Тоже как бы типа вот как надо там в размер все такое. Mm -hmm. Сколько смертно. Но это в принципе тоже интересно. Это Я а вдруг выбрала. Здесь практически какие-то эти ткани mm -hmm. пошли. А это пошли моим, да. Я рисовала wow. специально так паттерны. Тут это был какой-то красивый эскиз. А вот это я. Боролась с акварелью. Акварель, да? Да, я тут даже что-то с ней совладала чуть-чуть местами. Достигла вот прогнозируемого тоже. результата. Угу. Управляем его. Что у меня? Кудряхи какие-то начались. В общем. Совсем какое-то пошло. Ну это японская керамика, оттуда что-то пришло. Ну собственно, все. Да, там пошли чеки. Ну всё. вот, в 10 минут всё лучше. Голопом по европам.